Нажимаем педаль сцепления быстро одним движением. Поворачиваем ключ в замке зажигания и запускаем двигатель. Как только он заведется, на щитке приборов обязательно включатся какие-нибудь лампочки, а стрелка тахометра поднимется вверх. Выключается двигатель простым движением ключа в обратную сторону. Итак, запускаем двигатель и идем дальше по схеме. Кладем ладонь правой руки на рычаг и включаем первую передачу. Пальцами левой руки включаем указатели поворота налево или направо в зависимости от ситуации. Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз.